нихуя это надо все вообще все вообще просто из памяти все все улетело дзинь дзинь где вот там пистолет вниз Бежим, бежим, бежим! А, Тридцать yes. yes. с, половиной с с половиной шикарно, секунд. Шикарно. Вот, это хорошо. Да. Это подходит. Клейморы, ну, клейморы, клейморы. Так, так, ну пистолет бесполезен, я пулемет сразу возьму. Так, мины, мины, мины, мины. Вот они. Давай, расставляем. Уже идут, что ли? Да. О, блядь. Тихо, тихо, тихо. Мы же на ветеране, не забывай. Я. Да. Ох ты, блин. Уже? Ну, четверых завалили, ща. Блин, меткие гады. Да, ветеран. Но мы же не лохи какие-то. Ах, ну блин. Лави Грену. Еще шесть. Ух ты! Так. Лечусь. Не вижу, не вижу, не вижу. Главное слушать, если Епатр. это, мина взорвется. Ещё Ещё три. <свы> О, вон они. Два. Упустил. Ай-яй, он на этой. Вижу. Могу, а могу, а могу, Готов. Поднимите меня, пожалуйста. <свы> ты сука, <свы> ты... <свы> <свы> <свы> Живой гад был. Вообще. Так, где ракеты? Ракеты. Сейчас я им кускину, мать. Вот так И вот, нормально выстрелы, вы... выстрелы, выстрелы, выстрелы. Одной ракеты... Я там по машине попал. Еще Перезарядка. Осталось, Осталось Ракета, воздух, земля, сейчас, сейчас я их найду. Ага, попались. Блин. Я как раз целился в того, которого ты стрелял. Вон он. Готовенько. Как там у нас с обороной? Да, это третье, да. Ну давай, транспорт убивай. Так, где он? Ага, вижу. Давай, давай, давай, давай! Что-то мало их там ехало. Ну, видать, не особо спешили. Всего лишь шестеро их там ехало. Остальных так отстрелим. А я ракета, давай ракету, Soul. Благодарю. Ой, один Что далеко, было? один далеко, прям сейчас а я где их... его. Еще один. А где... Так, а второй где-то здесь возле цистерн. Ага, вон он! Забойчик спрятался! Красная! Так, еще две атаки. 텍... Mm -hmm. Один внедорожник. Ну там четверо должны сидеть, по идее. Ракета, воздух, земля <и> <и> И Отлично. <плел> Ого, ого. Э -э -э, Вот, примоток, <со� 'я> вот это меня несет! <со� 'я> ракеты, воздух, земля Давай Вы там это. От пулемета еще никто не убегал. Не Где по последний? Ой, далеко. Я не попаду. Пулемет не, <со� 'я> не успел. Пулемет <со� 'я> <стоит. со� 'я> Ебать. <со� 'я> так, о, сейчас две машины должно быть. О, это, короче, твоя тема. Ракеты, ракеты, ракеты, земля Ой, я вижу прям. Бомбим. Ага. Нормально, нормально. Рожай, Еще Перезарядка. Грену. <соц> <соц> Задел кого-то. Перезаряжаюсь. Ракета пошла, сейчас троих накрою. А даже четверых. Вот <связь> Просто ровно 4 минуты и 32 секунды. Доступно операции браво. Ага. Число убийств ракеты придает. Мало то. 19. Стану нам... 42. К нам даже никто не залез. Начинаем. Ладно, где вы суки Ау! Откуда? С переулка. Я тут за тебя. Да что ж ты меня ножом режешь? флешка Там никого нет. Блять! Ой, дурак, ты что, совсем с ума сошел так выбегать? <свес> Твою дивизию. Резвые, шустрые. Куда <свес> это мы намылились, дружочек? <свес> Ох <ёп> ты, Гражданские, <свес> тихо. Упусили меня, господи. Я знаю, куда грену надо. Эй, лови! Лови, ребенок. Никого не убил. Хорошая грена. Псы! Псы. Сейчас будут псы. Сугун, сугун, да. Сугун, сугун. На тебе там, про Пардон. А, это ты заставил. Да, да, да. Ты. Еще. Бежи. Так. Ну, всего тут 32 противника, 18 уже убили. Действительно. Хм. Прямо в голову. Так, так, так, так, так. Гражданский. Так, это до так, сейчас собаки должны побежать Ох ты, нифига, ты видал? Он с РПГ там стреляет Гражданский, тихо. Нормально ты, Так, собаки спереди Не убили? Не убили Кого? Собаку, по-моему, мне кажется, Теперь не убили. убили Я думал, ты про гражданство О, Тихо, один Еще Ага так, полдела сделано. Шикарно. Так, с тыла смотрю. Ух ты, какой хитрый. Куда? файка купай, да-да-да. Не, мне не нравится автомат, я хочу другой. А чё они калаши не носят? Где калаши? МП5... Вот МП5... Чё, пацаны? Нельзя. Собаки! Сзади. Одна есть. Ещё где-то бежит сейчас. С твоей стороны! Есть. Флешка! Не флешка! Нифига себе. Ой, извиняюсь. В вон туда, в окно я страдал. Я понял. Ух ты! Ага. Воины переулочные. Надо в хату зайти, здесь меньше шансов, что в тебя попадут. Ай-яй-яй! Я ошибался! я ошибался Зай, так, так да. где-то где-то в середине теперь должны бегать мы весь круг обошли ну не весь где? твою дивизию ты где а вот уже к началу подошел Ооо, так не Сейчас, они сейчас Тер терпи! Ты главный, Да, блин, я уже красный. А! <unhealthyciendo> Держусь! Он сверху, вот он. Еще собака где-то. Так. А, он вперед, ты сзади тебя до А ты гавнюк, что сидел тут специально. что Где он? Ага, нашел! Сейчас я его выкурю флешкой. Так, еще четверо, да? Ни хрена да. у тебя волына там с подстольным дробовиком? Да. Граната! Не достал. А, нет, одного убил. Еще два. Еще один. Последний где-то здесь. Вот он! Вот как это делается. Их даже несколько было. Да. Е -е. Талант не пропьешь. Доступная операция. Не, не, а раз... ты дальних тех не трогай, мы до них потом дойдем. Так, ну что, Эх, а как красиво это было все. Так, да, даже я бы сказал, можно вот здесь, здесь. Да. О, мне отсюда их видно. Так, тихо не шевелимся. И шагайте отсюда, давайте. Давай, давай, давай. Фиш, фиш, фиш. Так, я видел, что только трое прошли. Не а вот, вот все, теперь. все, всего все, вот на четвертый, да. Ну, Пойдем все. отсюда да вот. Так, первый у нас. А, там... Да, да, да. Посмотрим ссылка. Они... О блин, там хрен синий ходит. Ну, это тот, да. Ага. Так, вот они только упорош. Так. Э... По той же схеме. Да. Ну-ка, там есть еще вариантик. Ну -ка. Как бы так... Нет, три Тут не получится, там уже пустые мешают. Так, а, так... Так. Ага, двоих на пересечении поймал. Давай. И... и... Зал... Ага, есть защита. Так, дальше чувак с псинкой. Не-не-не, там двое чувака вон стоят с фонарями. фонарями. Так, обо... я только левого вижу. Так, я вижу правого. Е... Могу стрелять. Золп. Так, теперь чувак с собакой. Его надо здесь обойти, по-моему. Чтобы лучше видно было. О, вот он. Ага. Так, моя Псина. М -м, хорошо. И, -и, -и зол. Отлично. И снова как в сборная по биатлону. Четко, метко. Так, сейчас еще. вон они. Ага, вижу. Так, ну, так где этот чувак с Я вот вижу его, могу принципе его. Давай, я этих двоих. И давай. Ага. Так дальше Вот надо, смотри. Чувак отстает и чувак с собакой. А этих потом просто дойти до них и.. Того. Вот этих Не, можно, в принципе, успеть его сейчас кокнуть, но они нас заметят. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Огонь! Так, стой, им ждем. Смотри, так, надо. А одна... они, вон они, вон они, вон они. Их да. двое и со... один и собака, да? Смотри, и надо лишь. одному поверху пойти, вон там слева, куда они шли, а другой вот тут по низу. Потому что там впереди еще чувачки стоят. И а еще. Эти... А, эти... Стой, стой, стой, стой. Стой. Так. так, погоди. У меня есть идея. Ну ладно. Так, стой Тех двоих пока не трогай Я помню, что там еще кое-где есть пару чуваков А, вон чувак с собакой есть Иди ко мне, вот сюда А вижу. Чувака с собакой видишь? Да, сейчас залезу И я вот этих двоих вижу А, я вижу двоих А как распределимся? Ну, смотри, так же, как и на этом холме Короче, ты берешь двоих без собаки? Ага я я двоих собак и тогда. И пошли. Есть, есть, есть, есть. Отлично. Так. Старт. Осталось, осталось сейчас. Вроде, а вон там двое наверху. А ага, левый. Давай справа. Тогда левый. И зол. Все. Ну, собственно, это конец миссии. <звы> Эх. <Задание выполнено>. Yeah. <кười> <кười> Я даже меньше убийств совершил. место пистолета надо что-то На, вот, с подствольничком так с подствольничком в принципе неплохо но еще бы здесь надо снайперку вот а, а, большого... вот вот почему вот она лежит смотри а, вижу. так и а вот ваш подствольнички хороший я вот думаю подстольничек взять АКР, а или, пистолет, или петушка на хрена. Я был подствольником, если есть вертолет. Да, так, ну окей. Снайперка нам потом, чуть позже понадобится. Вот это да. Локация. Мост уходит в воду. Смотри. Я забыл кнопик нажимать. У, у меня на тройку. Чуме и прожимается. А ты и взял ее? Да, ну так. А, в смысле он без подствола? Был спас, что наркоман? Вот он лежит, вот он, второй экземпляр лежит. А, Охрена! Так, надо по двум сторонам моста распределиться. Ну, да Они сейчас будут на веревках спускаться. А, вон, пошли. Тактика кемпиндрист. Ой, не смогли, да? Ну, боже. Сейчас будет еще раз такая же. твою мать, перезарядка. Ой, У меня просто тоже перезарядка была. Так, дальше у нас что? Дальше мы идем. Сейчас будет ракета. Вот сейчас мы выберемся туда, наверх, наружу. Там будет куча врагов. Ну и один вертолет. И mm -hmm. вот тут э, надо бы снайперки применить. Ну, по возможности. Один со снайперкой, другой с автоматом. А снайперки на кого на Не-не-не, на дальних противников. Они здесь будут очень много и издалека идти. Mm -hmm. Вертолет будет справа с твоей стороны где-то. Вот будем сбивать. А, вижу Да ты умираешь будешь или нет? В смысле, в свойстве чего принял? Применяю а подствольник. Ты триггер-то у тебя, Есть! Yes! Да, они даже издалека метко бьют. Блин, их там два вертолета прилетело, е-проссетая. Где? Ну, он впереди, откуда они бегут. Они, в принципе, только оттуда и будут бежать. А я их сейчас с импером. Блин, я что-то косой мудак. О, попал. Еще раз попал. Ой, это кому вас... на вас не плевать с вашими ранеными? Они там еще за этой цистерной могут спрятаться. А это нас нет, самые. Вот раз и нету что -то да? легко как-то получилось. Не знаю. <съем> yeah. Ну так, вон ты 35 пятерых положил. Ну, пальны, пока ты там с вертолетом мучился.